приветствую на канале шарабара за данное видео хочу сказать спасибо сразу нескольким подписчикам дикий пеликан эрик эд Померн, денис рудометов а также человек который написал мне в личные сообщения в ВК элег все предложили сделать видео про доспехи наконец-то спустя черт знает сколько времени руки типа дошли что ж история доспехов Появление первых доспехов произошло задолго до появления военного дела, войны как таковой, а следовательно солдат и армии. Люди каменного века впервые научились изготавливать простые доспехи из шкур животных. Доспехи часто ассоциируются с чем-то металлическим, но кожа и ткань являлись гораздо более распространенным материалом для их изготовления. Самым первым доспехом была шкура животного. Она оборачивалась вокруг тела, либо просто набрасывалась на плечи и свисала сзади, прокрывая спину. Так, к примеру, был одет мифический Геракл. Или еще пример, германские племена, нападавшие на Римскую империю. И давайте посмотрим на виды по хронологии. Бумажные доспехи. Древние китайцы использовали бумагу для производства доспехов. Например, в 9 веке нашей эры губернатор Сушан из Хатуна, провинции Шанси, содержал регулярную армию из тысячи солдат, одетых в доспехи из толстой полиссированной бумаги. Эти доспехи могли отразить попадание стрелы под прямым углом. Такие доспехи стали обычным как на земле, так и на море. И, например, в 12 веке некий судья Чен Тай Сю попросил у центральных властей обменять 100 комплектов железных доспехов на 50 комплектов из лучшей бумаги. Со временем возросшая пробивная сила арбалетов, стрелявших болтами с железным наконечником, сделала бумажные доспехи бесполезными. Матерчатые доспехи. Матерчатый доспех или же стеганка, а также известный еще как линаторакс, зачастую повторяющий вид гражданской одежды, сделанной из большого количества склеенных или простеганных слоев материи, был распространен у множества народов. Их использовали египтяне, греки, македонцы, ацтеки. Матерчатые доспехи имели различный вес, в основном от 2 до 6 килограмм. Стоимость же их была сравнительно невысокая, в связи с чем они были достаточно сильно распространены кожаные доспехи дальнейшее развитие идеи защиты из шкур представляли собой доспехи из нескольких слоев кожи кожа для изготовления панциря бралась максимально жесткая и толстая затем путем вываривания в масле кожи придавалась дополнительная твердость лучшие образцы многослойных доспехов из кожи по прочности не уступали металлическим но весили больше и их срок использования был меньше Смазывание жиром кожаных доспехов помогало увеличить срок эксплуатации, но даже эти меры не могли продлить их использование дольше, чем на 3-5 лет. Кожа быстро запревала и приходила в негодность. Помимо твердости, кожа имела важные для защиты от стрел свойства – вязкость. Чередование в доспехе вываренной кожи и сыромятной давало очень хорошую защиту от стрел, рубящих и колющих ударов. Египетские доспехи древний египет не сильно отличался по климату от нынешнего что накладывало отпечаток на то какую броню они использовали из-за невыносимой жары и относительной дороговизны изготовления даже матерчатых доспехов простые солдаты почти никогда не носили доспехов они использовали щит и носили традиционные египетские парики которые были изготовлены из твердой кожи и часто имели деревянную основу это было некое подобие шлема который мог смягчить удар популярного в то время оружия – булавы или палицы. Бронзовые топоры были достаточно редким оружием, а уж про мечи говорить не стоит. Такое было по карману только особым, приближенным к фараону же можно сказать и про доспехи даже из ткани и кожи за многие годы раскопок почти не было найдено ни одного металлического панциря что говорит о дороговизне его производства и возможно малой эффективности визитной карточкой египетской армии были конечно же колесницы поэтому все знатные хорошо обученные воины сражались верхом на колеснице в основном выступали они в роли мобильной кавалерии и стреляли из лука подобного рода действия ты. Требовали немалого умения в связи с чем воины на колесницах обязательно носили тканевый или кожаный доспех потому что потеря такого умелого солдата стоила недешево не говоря уже о том что зачастую это были ну знатные люди доспехи греции Древняя Греция по праву может считаться, М. Эм, некой родиной доспехов, в том смысле, в котором мы их знаем. Гоплиты – это греческая тяжелая пехота. Легкая пехота именовалась Пельтасты. Их название происходит от типов щитов, которые они использовали, Гоплон и Пельта, соответственно. Воин в доспехах в те времена был не менее страшен, чем рыцари, закованные в полный доспех, мчащиеся на коне. Лучшие армии греческих полисов состояли из обеспеченных граждан. Ведь для того, чтобы стать членом фаланги, нужно было купить себе снаряжение, а это стоило больших денег. Основным средством защиты, конечно же, был большой круглый щит Гаплон, который весил около 8 килограмм и защищал тело от шеи до колен. Благодаря такому строю, Гоплит по большому счету и не нуждался в защите тела, потому что фаланга предполагала, что тело будет всегда находиться за щитом. Несмотря на то, что в эти времена обработка бронзы достигла очень высокого уровня, доспехи из бронзы были не так популярны, как тканевые. Линоторакс – это боевые доспехи из нескольких слоев плотной ткани. Чаще всего использовались гоплитами, а также легкой пехотой и кавалерией. Доспех не стеснял движение и был приятным облегчением для и без того закованного в бронзу солдата. Бронзовая версия доспеха называлась «Гиппоторакс». Помимо щита, знаменитым атрибутом греческого гоплита являлся шлем. Коринфский шлем можно считать наиболее узнаваемым. Это полностью закрытый шлем с прорезами для глаз и рта, имеющий Т-образную форму. Шлем часто украшался конским волосом. Украшение напоминало иракес. В истории греческого шлема было два изначальных прототипа. Иллирийский шлем имел открытое лицо и не имел защиты для носа. Также он имел вырезы для ушей. Шлем не давал такую защиту защиту как коринфский но в нем было гораздо удобнее не говоря о лучшем обзоре впоследствии коринфский шлем эволюционирует в подобие иллирийского, но большую часть своей истории будет оставаться закрытым со всех сторон римские доспехи римская армия является неким продолжением и развитием идей фаланги в это время наступает железный век боевые доспехи из бронзы и ткани сменяются железными римские легионы адаптируются под материалы современности Использование меча в Бронзовый век было малоэффективным, так как нужно было подходить вплотную к противнику и ломать строй. Копье было оружием Габлита и многих армий этого времени. В Железный же век меч становится все более прочным и длинным. Появляется необходимость в доспехе, который мог эффективно останавливать рубящие удары. Так тяжелые доспехи Габлита сменяются кольчугой Лорика Хамата. Кольчуга не слишком эффективна против копья, но может остановить грубящий удар меча или топора. Легионы часто сражались с племенами, не имевшими строя как такового. Многие варвары с севера были вооружены топорами, что делало кольчугу отличной защитой. С эволюцией кузнечного дела идет и эволюция брони. Лорика сегментата – это пластинчатые доспехи. Римских воинов можно было отличить среди многих именно по этой броне. Эти боевые доспехи пришли на смену кольчуги, которая со временем Стало неэффективной против германских длинных мечей, которые стали простыми и дешевыми в изготовлении, что делало их обычным явлением в армиях племен. Пластины, скрепленные попарно на груди, плечники давали большую защиту, чем кольчуга. Последней эм, обновкой римской армии уже после Рождества Христова стала лорика сквамата. Чешуйчатые или ламеллярные доспехи часто использовались вспомогательными войсками. Металлические пластины скрепляли вдохлест кожаными шнурами или металлическими прутьями, делая доспех похожим на чешую. Ламеллярный доспех. Первые чешуечные панцири были сделаны в Древней Месопотамии из меди. Затем чешую стали делать бронзовой, а еще позднее стальной. В последнем виде она и приобрела большую популярность. При всей своей простоте из всех разновидностей доспехов чешуя оказалась самой надежной. Пробивалась только пулей, да и то не любой. Серьезным недостатком чешуи был ее большой бес. Ламинарный доспех. Это доспех из подвижно соединенных друг с другом твердых поперечных полос. Наиболее известными примерами ламинарного доспеха является римская лорика сегментата и некоторые из поздних разновидностей доспехов японских самураев кольчужные доспехи по мнению ведущих европейских историков оружия впервые подобный вид защиты тела появился в древности у кельтов и сравнительно рано был заимствован у них римлянами к началу 12 столетия такая кольчатая рубаха получившая название хауберка уже имела длинные рукава и почти полностью покрывала тело дополнительно усиливалась кольчужным капюшоном и кольчужными чулками подобный доспех полностью защищал тело весил сравнительно немного и движение сильно не не стеснял. Изготовлялась кольчуга методом волочения из железной проволоки, которая затем рубилась на кольца, частично колепавшиеся, а позже и сваривавшиеся однако некоторые считают что защиту хауберг давал весьма сомнительную вытянуть проволоку можно было только из самого мягкого и ковкого железа поэтому кольчужные доспехи не рассекались саблей но протыкались копьем и продавливались мечом не защищала кольчуга также от дубин и булав да и удар тяжелого меча мог оказаться летальным даже без пробития доспеха кроме того кольчугу с близкого расстояния почти гарантированно пробивали тяжелые арбалетные болты также ее могла пробить с специальная стрела с наконечником в виде длинной иглы, которая проникала между кольцами кольчуги и наносила тяжелое ранение. Доспехи раннего средневековья Падение Римской империи и переселение народов знаменуют начало раннего средневековья, отправную точку эволюции европейского доспеха. В это время популярность набирают легкие доспехи, в частности дешево в производстве и удобно в использовании стега на доспех. Его вес составлял по разным оценкам от 2 до 8 килограмм. Самый тяжелый был среди русских пеньковых доспехов, закрывавших ноги в том числе. Хорошая защита достигалась сшивания до 30 слоев ткани такой доспех мог легко защитить от стрел и рубящего оружия этот вид брони использовали в европе без малого тысячу с лишним лет как и на руси что неудивительно, ведь это личный доспех из ткани мог сравниться по степени защиты с кольчугой доспехи из римской эры а конкретно ламеллярный доспех также был популярен в это время он был просто в изготовлении и давал должный уровень защиты более продвинутая версия тканевых доспехов имела металлический пластины разной величины вшиты в доспех или поверх него такая броня встречается в основном у более зажиточных солдат шлемы в эту эпоху в основном были похожи на металлические шапки иногда с подобием защиты для носа или лица но в большинстве своем защищали лишь голову в постримскую эпоху начинается достаточно быстрый переход на кольчугу германские и славянские племена начинают носить кольчугу поверх одежды или стеганых доспехов в ту эпоху оружие и военные стратегия предполагали ближний бой редко в организованном строю поэтому подобная защита была крайне надежна ведь слабое место кольчуги это как раз противостояние копью шлемы начинают расти закрывая лицо все больше кольчугу начинают надевать и на голову иногда даже без шлема длина кольчуги на теле также увеличивается теперь боевой доспех выглядит как такой вот кольчужное пальто броня кавалериста часто включала кольчужную защиту для ног Впоследствии, на протяжении 600 лет, доспехи не меняются. Увеличивается лишь длина кольчуги, которая в 13 веке становится чуть ли не второй кожей и закрывает все тело. Однако, качество кольчуги в этот период, пусть и превосходило раннюю кольчугу, все равно отставало от качества оружия. Кольчуга была крайне уязвима для копий, стрел с особым наконечником, ударов булавы и подобного оружия, а также тяжелые мечи могли принести фатальное увечье войну. Что уж говорить про арбалетные болты. В связи с этим был лишь вопрос времени. Когда появится броня, способная решить эти проблемы. С конца 13 века в Европе получают распространение латные доспехи. Это венец кузнечного дела средневековья. Броню делали из стальных листов. И они покрывали сначала тело, а через короткое время руки и ноги. А после полностью заковывали воина в сталь. Оставались открытыми лишь несколько точек для того, чтобы можно было вообще двигаться но и они впоследствии стали закрываться легендарные доспехи рыцарей сделанные качественно были практически непробиваемы для оружия ополченцев бывало что рыцаря сбитого с коня во время атаки просто не могли добить Закат доспехов. Тяжелые европейские средневековые доспехи становятся пережитком истории с повсеместным внедрением огнестрельного оружия и артиллерии. Первые образцы огнестрела были крайне ненадежны. Эффективность была десятки метров. Перезаряжать их приходилось... В общем, можно умереть раньше, нежели перезарядить оружие. Поэтому тяжелые доспехи не сразу ушли. Однако, уже в эпоху Ренессанса, латные доспехи можно было увидеть разве что на церемониях и коронациях. На смену латному доспеху приходит кераса. Нагрудные доспехи нового дизайна позволяли пулям и длинным пикам рикошетить от брони. Для этого на керасе создавалось так называемое ребро. Фактически доспех как бы вытягивался вперед и создавал угол, который и идут должен был способствовать шансу рикошета. С появлением более современных видов оружия в конце 17 века кираса окончательно потеряла смысл. Также 18 век ознаменовался переходом к регулярным армиям, которые были на содержании у государств. Так как доспехи по разумной цене были неадекватны, то от них отказались вовсе. Однако необходимость в тяжелой кавалерии никуда не ушла, и герасы хорошего качества все же давали приемлемую защиту. Теперь боевые доспехи на поле боя носят лишь кавалеристы кирасиры тяжелая кавалерия нового поколения их броня позволяла чувствовать себя спокойно на дистанции в 100 метров от вражеского войска чего нельзя было сказать о простых пехотинцах дальнейшие изменения вооружений и военной доктрине окончательно вывели доспехи из строя воины нового времени уже шли без использования доспехов что ж такое вот ознакомление с историей и видами доспехов прошлого и еще раз большое всем спасибо за предложенную тему надеюсь вам понравилось на сим позвольте откланяться счастливо!